Черный ветер гудит над мостами, черный горит покрытая земля. Незнакомые смотрят волками, И один из них может быть я. Моя жизнь ребежит, как березина, Могла бы лететь модельком. Моя смерть ездит в машине С голубым огоньком. Не корите меня за ухарство, Не стыдите развитым лицом. Я хотел бы венчаться на царство Или просто ходить под венцом. Но не купишь судьбы в магазине, Не прижжешь ей хвоста увольком. Моя смерть ездит в черной машине С клубом обольком.